Русские познакомились с империей, которые еще не были русскими тогда. Но в XI веке вот пришел серьезный имперский автор по имени Бату, познакомил русских с империей. Они многому научились. В какой-то момент улечили момент, когда можно на окраине империи подсуетиться. И начать консолидировать силу. Потом им очень крупно повезло с Тамерланом, Потому что если бы Тамерлан не пришел, им бы все-таки наваляли. У Казани, а Казани все-таки еще были силы для того, чтобы еще один разочек жечь Москву и еще что-нибудь такое сделать. Но пришел тумерлан сам жог Казани. А дальше не пошел.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 В 1709 году под Полтавой, потому что, ну, как бы, не должен был Петр военний, да? И там масса всяких других вот этих вот историй, когда, ну, очень сильно повезло.